Сорт острого перца Аджи аджикирил. Это высоковыражальный сорт перца аджи. Посмотрите, какое количество ребята на кустике плодов. Острота такого перчика от 50 до 100 тысяч единиц по пашкелесковеля. Довольно острый. Стрички длиной у него могут от 3 сантиметров до 5. В некоторых случаях они могут быть достигать и до 7 сантиметров. Вкус этого перчика Пряный, с дымным ароматом, срок созревания от 70 до 80 дней. Растение может достигать высоту от 70 до 1 метра. С одного куста, ребята, можно собрать до 500 плодов. Это такие-то красавцы перчики. Созревает он от зеленого цвета, вот зеленый. Потом становится светло-зеленый с переходом на оранжевый. Потом становится оранжевый. И в конце красный. Вот такие вот стрички морщинистые. Очень-очень урожайный, ребята. Этот сорт многолетний. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. Вот, вот он у меня высокий. Вот высота кустика. Высота кустика до развилки где-то сантиметров может быть 15. Потом начинается развилка. И вот такой вот, такой вот красавец. Вот я сейчас вам покажу. Вот он у меня лежит на земле. Плодов, ребята, здесь сотни-сотни. Вяжет просто нереально. Если вы выращиваете и будете дома, на подоконнике, этот кустик будет где-то в пределах 50 сантиметров в высоту. И с вот таким вот большим количеством таких красивых плодов. Вот такие вот, ребята, плоды. Вот он созревает до ярко-красного цвета. Советую всем, такую перчику себя дома завести. Он всегда будет вам давать большие урожаи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.